Мне очень нравилось уголовное право, уголовный процесс и криминалистика. Любимым преподаватели есть это Шарафугинова Елена Васильевна, Штерев Геннадий Васильевич, ну, в принципе, ну, Стрель Вера конечно. Были очень интересные пары, то есть у нас были не только в аудиториях мы сидели, были у нас выездные пары, когда мы ездили в суд, ездили в МВД. Очень было интересно. Планирую работать в прокуратуре. Мне очень понравилось. Очень хорошие преподаватели дали самые интересные знания, самые полезные знания, которые пригодятся мне.